приветствую вас дорогие друзья, гости, зрители канала секреты ютубера хочу вам сегодня рассказать о том, какие у меня впечатления об вновь установленной у меня операционной системе windows 11 все-таки у меня дошли руки до ее установки давно это хотел сделать и вот оно наконец совершилось но радости конечно нет предела, все нравится, все хорошо, красиво, все работает быстро, замечательно. а Даже на моем не самом новеньком компьютере вполне без тормозов себе так. Но есть э, и некоторые моменты, которые меня, э, так сказать, опечатили, опечатили немножко. Ну, впрочем, все по порядку. Давайте посмотрим. Э, прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк под видосиком, ну, колокольчик, все дела. Комментарии, комментарии в процессе уже по окончанию просмотра. Я думаю, вы сообразите, что написать. Итак, поехали. В чем же основная проблема, с которой я столкнулся? Итак, Windows установилась, но, собственно, она получилась неактивированная. Ну, сами понимаете, операционка у меня в стиле капитана Джека Воробья. Ну, я переключать, соответственно, динамики. По умолчанию у меня включились наушники. Динамики-то есть, они определились, но... Это сейчас выбор активен, а до этого я просто не, не мог ничего выбрать, все было недоступно, ни динамики, ни микрофон, ничего, все было неактивное. Ну и, соответственно, здесь горела запись, что нужно активировать Windows, до сюда, сюда. Ага. но как активировать? Как активировать, если, если мне это не давал, собственно говоря, Защитник Windows, а, тот самый пресловутый ä, Windows Defender. Я уж и так бился, и сяк, но ну не получается, замкнутый круг. Чтобы активировать, нужно отключить Windows Defender. Чтобы отключить Windows Defender, нужно активировать Windows. Короче, полный затык. Но я с этим как-то разобрался, ä, поковырялся, мутил, крутил тут. В общем, сейчас все вам покажу, расскажу, что делать. Короче, я за вас все сделал. Останется только это повторить. Итак, первым делом мы отключаем Windows Defender. Для этого я вам подготовил вот такой вот скриптик. Скриптик мы запускаем от имени администратора. Вот, появляется вот такая табличка. Здесь, так как у меня уже Defender отключен, он так и пишет Defender is off предлагает его опять включить. Но мне это не надо, у вас будет, напи наверное, написано, скорее всего, что он включен, и предложат отключить. Естественно, вы соглашаетесь, да, так далее, тому подобное. Это я закрою. А далее мы идем в папочку Windows 11, Активатор. Тут для вас есть два файлика, я приготовил. Мне лично помог первый. Также его запускаем от имени администратора. Ждем, пока он тут что-то сделает, любой клавиш. Ну, у меня Windows тоже активировано. А по сути, это все. Э -э нужно будет только Windows перезагрузить и наслаждайтесь полным кайфом от работы с Windows 11. Уже можно полностью э делать и персонализацию, что хотите делать. Не забудьте, главное, перезагрузить после действия обоих скриптов. А, так. Оба эти скрипта я разложил по архивчикам отдельным и вот в один архивчик запаковал. А те, кто вот досмотрел сейчас до этого конца, смогут увидеть, что архив этот будет доступен у меня в аккаунте Boosty. То есть заходите и здесь вот пост отключаем Windows Defender Windows 11. Здесь архивчик, он всего два. 32 мегабайта, можно скачать, вот, пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь. Хочу обратить ваше внимание, здесь стоит только разовая оплата, то есть 100 рублей оплачивайте, скачивайте, сумма не такая великая велика за подобную работу, и деньги пойдут на благое дело, на развитие канала, потому что железки и прочее-прочее стоят финансовых вливаний, которых постоянно не хватает с моими доходами. Ну, в общем, кому понравилось все это дело, пригодилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну, и удачи вам в дальнейшей работе с Windows 11. А я с вами на некоторое время прощаюсь.